Okay. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свои программы. И сегодня у нас среда, как всегда в это время. Мы встречаемся с руководителем русской школы Таро, Сергеем Савченко. Добрый вечер. Добрый, добрый день. вечер у вас. Да, добрый день у нас в Чикаго еще только начало первого. На восточном побережье час 07. Ну, а в Москве 8 часов вечера. И мы, естественно, говорим о Таро. Сергей, у меня к вам первый вопрос такой. Да. А, ну, когда мы говорим о Таро, сразу у всех такое мнение, что есть две части колоды, скажем так. Mm -hmm. Малые арканы. И старшие аркады. Ну и плюс, mm -hmm. соответственно, эм, там, как их называют, обычно там молотки, допустим, обычно играли... Придворные да. карты. Да, придворные карты. Вот э, как раз-таки у меня к вам вопрос о придворных картах. Их по mm -hmm. как-то вот все трактуют. А почему именно придворные карты, их так назвал кто? Откуда вот пошла... Э, а я не знаю, если честно, школ... э, Не знаю. Не кто... знаю. Да, не знаю, ну, как они, э, А что вот главнее, скажите? Э, младшие арканы, старшие, ну, вроде по старшество. Значит, смотрите, у нас есть старшие арканы. Mm -hmm. Старшие арканы означают некие глобальные идеи, глобальные концепции и так далее. Младшие арканы это события. То есть, ну, по рангу они меньше, чем старшие арканы. И младшие арканы можно разделить на две части. Можно сказать, что есть ситуационные карты от единицы до десятки, а есть. Придворные карты. Король, дама, рыцарь и паш. В картах Таро на одну карту, на одну придворную карту больше, чем в обычной игральной колоде. А можно по-другому разделить? Можно разделить на четыре масти. Посохи, кубки, мечей и пентакли. Так тоже можно разделить младшие арканы. Но считается, что старшие арканы более глобальные явления описывают, а младшие арканы более ситуативные событийные, более мелкие события. А если человек хочет что-то спрогнозировать, а как в этой ситуации ему трактовать? Потому что можно по-разному трактовать ситуацию. И даже с обычными... Вы знаете, по этому поводу есть очень много разных выводов, мнений и так далее. То есть иногда говорят, что вот если у тебя выпала карта старшего аркана, ты гадаешь на всей колоде, и выпадает карта старшего аркана, значит, надо обратить особое внимание. Если там их несколько выпало, ну это все, это вообще э, событие мирового масштаба, огромной важности, там, кармической и все такое. Я не знаю, я особо не делю эти карты. Ну, выпало и выпало, хорошо. Старшая выпала, хорошо. Будем со старшей работать. Младшая выпала, на младшую посмотрим. Вот. И для меня это не принципиальный момент. А, так получилось, что самая моя любимая колода, она состоит только из старших арканов. Есть такая техника, когда ты гадаешь только на старших арканах. Я, я очень долго на ней гадал, только, только на ней. В общем-то, и нормально все работает. Ну, то есть, все равно, на самом деле, все равно. Это вот как инструменты можно так рисовать, можно так рисовать, можно такие краски использовать, такие. Это по большому счету зависит от желания твоего. Я не вижу принципиальной разницы, что вот младшие арканы могут дать ответ, а старшие не могут дать, или наоборот. Я вижу, что они... Это как правая и левая рука. Вот сказать, что мы только левой рукой будем пользоваться, или только правой рукой. Ну, что-то я одной рукой могу сделать, а для чего-то и две руки потребуются. Ну ведь это же ваше, только ваше восприятие, вот вы привыкли так, э, а трактовка э, какого-то расклада, какого-то события, ну, это же можно по-разному трактовать, другой таролог будет трактовать это по-другому. Единственного нет, единственного тарологов нет, и каждый таролог трактует это по-своему, или в рамках той школы, в которой он учился, и по-своему воспринимает эти карты, это правда. А как быть с таким, допустим, ну, с таким событием, что ли? Ну, вот человек хочет узнать несколько мнений. Вот как у нас существует first opinion, second opinion, third opinion. То есть человек пришел к врачу, ему поставили диагноз. Mm -hmm. Он с ним как-то не согласен, тем более, если диагноз действительно очень нехороший. Он идет к другому специалисту, тот ему ставит другой диагноз. И идет к третьему, тот ему ставит. Третий, если, конечно, все совпадает, все совпадает. А если они какие-то разные, если там вот с кем Такое было... Я не знаю, куда ему идти. Идти туда, к кому ты доверяешь. Идти туда, где эти диагнозы чаще подтверждались, где выше процент попадания. Не знаю, что делать в такой ситуации. Я с этим сталкивался. В рамках школы... Обычно процент очень высокий сходимости. В рамках а, определенного уровня мастерства тоже высокий процент сходимости. Но ну, бывает такое, что один торопь. Простите, вы имеете в виду. Прогнозов, да, прогнозов. прогнозов совпадение действительно да. реальной ситуации, да? да? Да, да. У меня были такие ситуации, когда я мог работать с людьми, работающими не с а с другими техниками. Ну, вот. И мы говорим, как бы по-разному, разные термины используем, но в сумме получается одно и то же. То есть, если там, не придираться к терминам, то получается, в общем-то, одно и то же. <как> вот. а, ну, бывает так, что да, один таролог говорит да, второй второго говорит нет, третий говорит не знаю, может быть, и все, и человек сидит, не знает, что делать. Ну, так это и в обычной жизни бывает. Ну да. <как> а, в конце концов, действительно, это же все-таки гадание, правильно? Нельзя дать стопроцентной гарантии. Вот просто нельзя дать стопроцентной гарантии. Я считаю, что человек, который говорит, я даю стопроцентную гарантию на свои гадания, это первый признак шарлатана. Mm -hmm. Вот если у меня телефон с Господом Бога, я могу позвонить и все уточнить, тогда да, тогда я бы давал стопроцентную гарантию. Но у меня нет такого телефона, к сожалению. Вот. И поэтому я не даю стопроцентную гарантии на свои гадания. Ясно. А скажите, какая, э, с вашей точки зрения, зрения какая самая противоречивая, что ли, карта в колоде я даже не знаю, как Если, сказать. если есть такая. Ну, против... Есть сложные карты, э, но она как сложная. Вот она для меня сложная в этот период. Вот есть какой-то период, я там учу карты, бац, я натыкаюсь на карты, я не понимаю, я не знаю. То есть я выучил значение, но я не чувствую его расклад, я мучаюсь. Вот как она там, что там как с ней. То есть она далее. выпадает а, из какой-то общей картины. Вы это имеете в виду? Она, она не то, что выпадает, но знаете, как машину, когда ведешь, э, одно дело ты ведешь ее на автомате, да, а второе дело, ты каждую секунду думаешь, уже надо переключить передачу или еще не надо переключить передачу, а я не забыл включить поворотник, а, а я левую включил или правую включил. И вот, когда это не в автоматическом режиме, то это, конечно, очень утомительно. Вот. И бывает так, что карту просто не чувствуешь. Потом по изучаешь ее, там, думаешь, медитируешь на ней, раз ее почувствовал, Оп, другая какая-то карта открывается с тебе э, неожиданной стороной там, и так далее. Ну, то есть, я, я не могу сказать, что есть какая-то сильно противоречивая карта. В разные моменты времени, разные карты. Просто ты смотришь на них по-разному, видишь в них разные черты, разные грани. Ну, на самом деле, я когда задавал этот вопрос, я имел в виду карту Шута. Она не является вот такой противоречивой, потому что действительно Это можно сказать, это можно сказать про любую карту про любую, про солнце, про мир, про дьявола, про башню, про умеренность, про шута, про что хочешь, можно сказать. Любая карта включает в себя очень много всего, очень много разных хитростей, тонкостей. Ну, А процесс изучения идет постоянно. Вот, например, совсем недавно, буквально несколько дней назад, я купил книгу «Евгений Головин. Веселая наука». И я вычислил мне и факт, который раньше не знал. Знаете ли вы, когда вообще возникает а, фигура клоуна? возникает где? А, ну вот, появляется в цирке фигура клоуна. То есть до какого-то момента эти, этой фигуры не было в цирковых представлениях, потом она появляется. Ну, когда зрители начинают засыпать, и надо Нет, исторически. Она появляется после казни короля Карла I, Карла Стюарта. А, вот тогда появился... Да, она появляется. Клоун. Не шут, клоун. Шуты были. Появляется клоун. То есть, и как раз он пародировал этого короля. То есть, ну, это как фигура, которая смеивает короля. Потом, когда появился другой король, пришел на смену всего, когда у вас была установлена монархия в Англии, шуты эти клоуны исчезли. Но когда началась французская революция, клоны снова появились, буфанада, вот все эти дела. То есть, а клоун это один из образов шута. Один из нюансов шута. И вот когда ты так это, на это смотришь, то... И, и, кстати, вот злые клоуны. Отсюда же возникает вот эта идея. То есть, клоуны, которые мстят за свое унижение, за свое оскорбление. А, вот. И это добавляет еще один штрих в понимании. Например, в Бэтмане, да? Как в Бэтмане, да. Совершенно верно. И вот, вот если шута брать, да, то есть, а, на Западе шуты. Но Запад не знает такого института, как иродивая, который был в Византии, который был на Руси, которые были одновременно и провидцами, и определенным образом хранителями моральных устоев, моральных норм. Когда царю говорит, что боя этого? этого царевича зарезал. то есть... Как так получилось? Ну так вышло, извини. Что-то вот так не срослось там и так далее. Вот. А, ну, вроде бы тоже сюда попадает. и комарок сюда попадает. Ну, то есть, а, но ну, это можно сказать про любую карту. То есть, мы когда начинаем ее раскручивать, вот когда вы сейчас учились на Тару Старте, вы узнали про нее три слова. Буквально три слова, там, самое простые, самое базовое значение. А реально, вот представьте себе, что вы открыли, комнату, да, там маленький чуланчик такой, первое, вернее открыли дверь в квартиру, там маленький чуланчик маленькая прихожая, там, там вешалка там ложка для обуви все, больше ничего нет, ну еще дверь вы открываете дверь, а там ним коридор а, а там 40 дверей и в каждой двери еще какие-то там комнаты, и в каждой комнате что-то хранится, связанное с этой картой. А где-то ключ подходит, а то не подходит. И вот ты начинаешь это все изучать, раскручивать. А потом это уже превращается само по себе просто крайне увлекательное занятие читать про тех же Шутов. Вот такая фигура, как Шико, которую мы знаем по романам Дима 45 и так далее. Вот. Это же был шут, но ну, это же был э, дворянин, военный, э, смелый, отважный человек и, и так далее. Но у него была работа, он работал шутом. А шуты э, Анны Иоанновны в Ледовом дворце, который описан в романе Лажечникова, это тоже шуты, но это принципиально другие шуты. Просто дураки, там Карлы, всякие уродцы, которые просто вызывают смех. И это тоже одна из граней шута. Ну, реально можно так вот рассказывать про любую карту, любую, какую ни возьми, и там слой за слоем, слой за слоем открывается. Ну, и чем больше ты знаешь, конечно, тем легче тебе читать. А может быть и не легче, а может быть сложнее. Вот когда знаешь три слова, все, раз, два, три сказал клиенту, все, иди свободен. А так начинаешь вот думать, а какое же тут выбрать значение, а какое тут точнее подходит. И клиент сидит, думает, сколько он будет молчать, чего он молчит, неужели у меня все так плохо, неужели так все ужасно там, чего вы молчите, доктор, доктор, скажи, что-нибудь ты умрешь фух у меня успокоили ну была же наверное история создания от когда появился в колоде таро шуты или он сразу существовал вот допустим как мы его привыкли называть обычно колода как джокер допустим а вот я тоже так очень долго думал а потом выяснилось, что нет. Джокеры возникают в Америке в середине 19 века. И там известно, кто их сделал, зачем их сделал, при каких обстоятельствах. Я не помню на память эту историю про Джокера. Но я помню, что он да, он возник в 19 веке, в середине 19 века в Америке. Там, в карточных играх был придуман такой Джокер. Дикая карта так называемая. То есть он... Похож на Шута, но он не тождественен на Шуту в Старших Арканах. Хотя, это красивая легенда, что вот от Старших Арканов в обычной игральной колоде остался только Джокер. Нет, не совпадает, не работает. А второго когда появилась карта А второй он сразу был. Второго сразу был. Как только вот второго возникла, колода Бонифацио бемба. Ну первая фактически фактическая таро, середина 15 века, то там уже Джокер был, э, не Джокер, Шут был нарисован. Он, кстати, по своей стилистике, он очень похож на работу Джотто. Был такой итальянский художник Джота, и он там нарисовал семь грехов, по-моему, семь грехов, и один из них глупость. Вот композиция этой картины практически совпадает с Шутом. Опять сейчас не скажу на память, кто было раньше, кто позже, по времени Джота или Банифация Бемба, который написал первую колоду. Вот. Но ну, да, не совпадает. То есть ну, второе это ведь средневековый продукт. То есть он возник в Италии. Все остальные варианты, что он возник в Египте в каком-нибудь древнем, в Атлантиде, что Сириус его к нам принесли, это все не удерживает никакой критики. Это четко возникает север Италии. Мы можем это отследить. Мы можем по, по пунктам назвать, кто, когда, где, чего нарисовал. То есть, все это нам известно и понятно. Ну вот, шут, шут уже был. В самой первой колоде он уже был. Но мы должны знать, что изначально Таро не, не было эзотерическим продуктом. Это было сделано для игры. Исключительно для игры. И только через... 1450-1750, 300 лет, 330-340 лет, только потом э, Таро приобретает эзотерический характер. Причем, что интересно, он приобретает это во Франции, в Париже, э, то есть не там, где в него играли. В него играли э, юг Франции, север Италии. Э, то есть, изначально это была игровая колода, но э, в Париже вот он уже превращается в нечто эзотерическое, в нечто древнеегипетское приобретает оттенок это таро. Мне просто очень интересует история Таро, и могу об этом долго говорить. Mm -hmm. Я, когда смотрел Битвы экстрасенсов, там, mm -hmm. ну, несколько, по-моему, там были тарологи. Mm -hmm. Вы считаете, вот, допустим, для поиска людей, может помочь Таро? А чё же нет? А, а чё же нет? Ну, она может сказать в том месте или в другом месте. Ну, там же вопрос, опять же, надо поставить как. Есть ли в этом месте человек или если в этом месте нету человека. А ну схема у нас, если у нас человек пропал, если у нас человек пропал, первый вопрос жив-мертв. Самый первый вопрос, жив-мертв. У меня была история, кстати. У меня был офис, в офисном здании, и приходит дама на этаже, он в другой конторе работает, приходит, рассказывает, пропал племянник. Причем мы на Украине, племянник из Москвы, вот он пропал, вышел за хлебом, все, его нет. Родители не могут подать в поиск, потому что отец работает в каких-то супер-купер структурах, если узнаешь, он пропал, его оттуда выкинут, все, катастрофа. Ну, что, как, раскладываем карты, он жив, а что может быть? Ну, потеря памяти, болезнь, тюрьма, еще там что-нибудь такое. Я говорю, он, вот, он не в тюрьме, но такое ощущение, как будто он болен и в тюрьме. Но он не в тюрьме. Не могу это объяснить, не могу это понять по карту. Найдется? Да, найдется. Когда? Говорю, не знаю, когда. Не так долго, то есть не завтра, но и не, не годы пройдут, прежде чем он найдется. Это гадание в сентябре у нас происходит. Вот я ее периодически встречаю. И она говорит, вести нет, вести нет. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И я, ну, вот, э, вроде бы, как бы немного времени прошло. И тем не менее, вот когда ты это слышишь, что везде нет, это немножечко напрягает это все. И вдруг января январе она приходит, говорит, нашелся. Оказывается, он связался с сектой, как-то там ему промыли мозги. Он пришел в себя, то есть, вот он э, в августе вышел из дому. И в январе пришел в себя в крыму что он делал до этого времени что с ним было чем он занимался Он ничего не помнит но судя по всему он работал на стройке он убежал из этого монастыря они там строили какой-то храм свой он убежал оттуда Чуть ли не пешком добрался по Украине, там 400 километров, как-то там прошел их, без денег, без ничего, там чуть ли не голый бусый. Пришел к своей тете, тетя его обогрела, тут же сообщила родителям, все, она была счастлива, безумна. Да, не болен, но в то же время не в твердой памяти, не в тюрьме, но в то же время под контролем, там, в запертим. Ну, пожалуйста, вот так вот была такая счастливая история, история со счастливым концом с папашей. Интересно. Ну, Экстрасенсы им часто предлагают такое задание, им дают какие-то фотографии, и они с, ну, с помощью там своей энергии, допустим, действительно есть люди, которые разбираются, видят, чувствуют, они говорят, вот этот человек жив, этот человек не жив, мертв, да. а, но если человек не разбирается, не знаю, ну вот таролог, допустим, он не чувствует энергию и даже и не собирается, ему это не надо. Так может ли он определить с помощью таро, да? Но есть же карты, приобрести? есть же карты, да, есть же карты. Ты смотришь, да? Это же фактически вопрос на э, расклад, на вопрос да нет, да жив, нет так. мертв. Самое простое, самое простое и самый сложный одновременно. Но если ты научился отвечать да нет, все остальное это уже технические подробности. Да жив, нет не жив, все. Да, найдется, нет, не найдется. Да, найдется, найдется быстро, найдется долго. Не хочет, чтобы, был, чтобы его нашли. То есть ушел, плюнул на вас всех, не хочет с вами ни с кем общаться, убежал от вас. Там. Я беседовал с ментами в высоких чинах, и они мне сказали, что если у человека нет финансовых причин или там эмоциональных каких-то причин, он жены там убежал и его нет там несколько месяцев, как правило, этот человек мертв. И такие тоже истории были, когда э, дама приходит, говорит, вот зять пропал, там мы начинаем смотреть, я, я вижу, что он мертв, просто мертв. Она мне рассказывает, что она была у трассиенцев одного, и он сказал, что его в подвале где-то держит, была у второго, там еще где-то как-то было. Вот, я смотрю на нее, я понимаю, она психически не совсем здорового человека, если я скажу, что ее взять мертв, я не знаю, что будет. Истерика будет, или она в окно не прыгнет, там, или еще что с ней будет. Но там был нюанс такой, что за нее платил другой человек. Я говорю, карты плохие. Карты плохие, я бы на лучшее не надеялся. Она говорит, вот вы мне ничего конкретного не сказали. Ну, я понимаю, да, я сильно-то конкретного действительно ничего не сказал. Хотя, выражение «карты плохие», оно как бы не внушает оптимизм. Ну, вот уехала недовольная такая. Я звоню человека, который за нее платил. Я говорю, ты знаешь, вот такая ситуация, я не знаю, как это сказать, но я вижу, что он мертв. Я еще интересно тогда сказал, снег сойдет, его найдут. Дело-то уже было зимой, январь или февраль. Ну, как можно понять эту фразу? Снег сойдет, его найдут. А как эта фраза к вам пришла? Я смотрю карты, и у меня в голове возникает ответ. Обычно так это и происходит. Иногда он понятно, а иногда вот такой непонятно. Ну, я начал думать, ну, думаю, ну, марта, апрель, снег начнет таять. И как, вот, знаете, подснежник, да, то есть, его обнаружит это дело. А, человек, который мне эту даму направил, он говорит, и все, я все понял, не волнуйся, короче. Все, все понятно. И оказалось, буквально через неделю или через две, у нас оттепель, снег растаял. И его опознают. Он уже два месяца в районном морге лежит в качестве неопознанного трупа. И там делают очередные операции. Ну, Не знаю уже, как они их опознают. все, его опознают. И становится, снег сошел, его нашли. Пожалуйста. Вот ситуация. да. То есть, казалось бы, наиболее очевидное логическое решение, что он лежит под снегом, где-то снег растает, тело найдут. Нет. Его просто опознали в период тот тепель. И он был мертв. И это настолько четко лежало на карте, что вообще не вызывает никаких сомнений. То есть, на нашли просто труп э, мужчины, э, неопознанный, его поместили, естественно, в морг. Да, лежал это... два месяца. То есть, это не прямое было вот такое, скажем, предчувствие о том, что действительно э, под снегом он лежит, а это было... Это уже была моя логическая это расшифровка. Это... Ага. Да, это была моя логическая расшифровка. А реально снег сошел, и его нашли. Понятно. Интересно. А, ну, а к вам часто обращаются вот с такими вопросами? С такими... К счастью, нет. Нет. К счастью, нет. Это очень тяжелое гадание. Психологически очень тяжелое. Ну, представьте просто ситуацию, вот, которая была. и Приходит мамаша, рыдает. Пропала дочка. То ли три годика, то ли 5 годика. Вот. Я беру карты в руки. Карта настолько тяжелая, что я понимаю, что все, она мертвая. Она мертвая. Я раскладываю карты, она мертвая. То есть, я должен мамаше сказать, что ваша дочка мертвая и вы мне должны за там столько-то денег. Никакого удовольствия такой работы нет. Понятно. Ну, так надо тогда не браться за такие вещи. Вы знаете, с чем к вам приходит клиент? Нет, но тем, не менее, не... но тем не менее мы выбираем, правильно? Мы выбираем, подходит клиент. Я подходит. для себя долго думал по этому поводу, я решил так, что мне все равно. Вы пришли ко мне, вы задали вопрос, я вам в меру своего разумения ответил, как смог. Все. И я не думаю, вот я не, не делю, что вот на это я гадаю, это я не гадаю. Я для себя только одну тему сказал, что я гадать на нее не буду. Это по поводу, когда я умру. Но один раз дама мне объяснила, что такие это имеет значение и есть смысл на это погадать. Вот Она приходит и говорит, когда умрет мой муж? Я говорю, ну, я не гадаю на это. Я, говорю, я вам объясню. Ему надо делать пересадку почки. Я говорю, если он пять лет проживет, я свою почку отдам. Если не проживет, не буду отдавать. Я разожжил, да, проживет. В смысле, после пересадки, если проживет. Понятно. Ну, ну, я погадал, он прожил больше, чем пять лет. Ясно. Ну, так, не проблема. А вот с мертвыми тяжело, потому что, ну, вот эти микротические энергии, это опять, это кому как везет. У меня с ними тяжелые, сложные отношения. Я когда, когда вот на всякие вопросы, связанные с умершими, документы потеряли, все, только знаю, где муж их спрятал. А муж их спрятал куда-то там, и он умер, все, его нет. Можно как-то узнать или нельзя? Ну давай отдать. То есть фактически сеанс этого спиритизма вызываем духа, раскладываем карты, дух отвечает на вопросы. Адская работа вообще. Он наш... вы, да, принципе, он принципе, можно, да, он сказал, он сказал, да, как-то, я я даже не знаю, я им как-то говорю, а, мы поняли, мы знаем это место, все, спасибо, побежали туда через ваш звонок, мы все нашли, ура, ура, вот. ну, а я потом... Ну, несколько... Хорошее, Это и... вообще не имеет никакого отношения. Это просто вопросы, это вопросы, мы задаем вопросы, какая разница, кому отдать, маленькому мальчику, старой бабушке или духу, какая разница, нет, никакой. Технически никакой. Другое дело, что эта энергия сама по себе для, на меня действует тяжело. Я потом долго прихожу в себя, восстанавливаюсь. Поэтому я просто не очень люблю такие гадания. Если без них можно обойтись, то я предпочитаю без них обойтись. Но если, вот как в данной ситуации, никак по-другому нельзя обойтись, ну погадаем, ладно. Не проблема. Ясно. Дорогие друзья, это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям. Мы ведем нашу программу как всегда, по средам в это время с руководителем русской школы Таро Сергеем Савченко. Если у вас есть вопросы в мире живых, пожалуйста, задавайте, поскольку с миром мертвым Сергей Савченко работать не очень любит. Ну, теоретически, нет. да, но теоретически, теоретически э, это возможно. Э, как с нами или с э, Сергеем побеседовать, пожалуйста. Это тройное w sungeitzradio. точка ком, Это sungeitz108, это наш Skype sungeitz108. Ну, а кто желает позвонить напрямую, это один восемь четыре семь два два шесть девять девять пять шесть, пожалуйста звоните все программы наши записываются они выставляются потом на канале youtube если у вас есть желание вы можете подписаться на канал youtube и дальше смотреть получать уведомления, когда выходит очередная программа и с удовольствием ее смотреть сергей ну я понимаю что время у нас у вас точнее довольно позднее поэтому задерживаться мы далеко не будем скажите пожалуйста ну, и у вас есть какие-то, скажем, любимые вопросы или любимые. Цели, которые у вас а когда я выйду замуж? Пишется с одно слово. Да. Скоро. Скоро. Уже, Уже он родился. Да. Но еще не, не, еще не вырос, да. Так скоро времени. Ну, мы в прошлой нашей программе, кстати, говорили о психологическом подтексте, в общем-то, отношения самого таролога к картам, и вы говорили, что вы работаете над специальной там, особой программой, я уже такого, даже и не слышал. Как продвигаются дела в этом направлении? Очень близко, очень близко к финалу, и я думаю, что завтра мы в черне все завершим уже. Ну, здорово. Это будет прорыв, надо сказать. Это революция, это революция будет второго. Это революция Таро. Вот видите, как нам повезло, мы присутствуем при революционном да, да. знаменательном событии революции в прогнозировании или в гадании Таро. А скажите, Сергей, ну, уже понятно, мы в прошлый раз беседовали, как все-таки сочетание магии, и Таро, и, в общем-то, уже понятно о том, что вы и духов можете вызывать, как выяснилось вот сегодня. Не а, вызывать, гадать. Гадать, <свят> гадать. <свят> да. Ну, хорошо, будем, будем гадать, хорошо. А, скажите, а вот части бизнеса, допустим, mm -hmm. какой-то бизнес, э, ну, время такое, умирает бизнес. Mm -hmm. а, можете ли вы... Ну, понятно, скажем, погадать, выживет этот бизнес или нет. Да, однозначно на этот вопрос, наверное, вы можете ответить. А, ну, в случае негативного, скажем, такого ответа, нет, не выживет. Можете ли вы сделать так, чтобы... Я бизнес Я да? понял да. Вопрос. Ну... У меня был очень забавный случай один. Два компаньона, очень большая солидная фирма, большие там миллионные обороты, и он говорит, мы хотим, чтобы наши дела шли лучше, то есть сделай нам майе. Ну ладно, я разработал ритуал, свою часть я сделаю, а ваша часть вот вы там должны сделать. Сделал свою часть, отдал им, то, что они должны были делать. Они звонят через месяц. Серега, мы забыли. Что значит, забыли? Ну, говорит, мы там закрутили, замотались, мы ничего не сделали. Говорит, мы вообще, вот вы кто после этого? Как, как, какими словами вас называть? Ну сделай что-нибудь. Ладно. я посмотрел, говорю, да, я могу сделать. Иногда нет. Иногда, вот если ты должен сделать, то ты и должен сделать. То есть это никому нельзя передоверить. Но эту ситуацию можно было передоверить. Вот, ладно, я возьму, сделаю там, сделал. Проходит еще какое-то время там. Ну, полгода, наверное, приезжаю, погадаю. Ну, хорошо, приехал, говорю, ну, вы мне скажите, как у вас магия? И вот два компаньона сидят, вот так вот столы стоят углом, один здесь, один здесь, один говорит, один пессимист такой, мрачный весь, всегда все плохо, говорит, ни черта не поменялось. Ты тут на него повреждает, как не поменялось, у нас поперло вообще дела. Я говорю, братцы, так вы хоть сами-то разберитесь, у вас поперло или наоборот ни черта не, не произошло вообще хорошего. Ну, стали выяснять, ну, таки, да, ситуация изменилась, они получили контракты, на которые они рассчитывали, они столкнулись с сложностями с выполнением этих контрактов, это уже другой вопрос, но то, что они хотели получить новые контракты, выйти там, на новый уровень работы, они их получили. Ну просто один был пессимистом, другой был. А оптимист. один пессимист, а второй оптимист, да. И меня, меня это поразило, я так это запомнил. Вот два, два человека, и один, один одновременно говорят, у нас поперло и не у нас все плохо, все ужасно. И как вот, как мне к этому всему относиться? Хорошо, а скажите, вот тогда попутно вопрос. Ну, допустим, карты показали, да, вы можете помочь, будем так говорить. А и вы беретесь помогать. А нет не получается. Я... А я всегда предупреждаю. Я говорю, что я не уверен в успехе. Я, э... Так а вы так всегда можете говорить? Я не уверен в успехе. Не, нет. Вы не скажете, что 100% это. 100% Правильно? я не скажу никогда, но я могу сказать, что вероятность того, что все повысится, будет очень высокая. Или вероятность того, что все повысится, крайне низкая. То есть И... это вам говорят карты? Ну, конечно, я не от себя это говорю. Я от себя, когда я гадаю, я ни, ничего не говорю от себя. В голове же возникает картина. А, а если я говорю что-то от себя, я всегда уточняю, по картам так, но я от себя хочу сказать вот это. И человек говорит, хорошо, я это выслушаю. Или мне то, что ты хочешь сказать, мне это ни капли не интересно, может, даже рот не открывать. Uh -huh. Ну, хорошо. То есть, в процессе кадания у меня нет своей личной позиции. Вообще, нет ничего, что я говорю от себя. И это очень важный момент, потому что я сталкивался с ситуацией, когда тарологи начинают проецировать свое. То есть, ну, к примеру, у меня плохие отношения с женщинами, я ненавижу там всех женщин все. Вы ко мне приходите, вот у меня там проблемы отношения с женой. Гони ее! Она тварь! выгоняю все, Но это ведь не решение вашей проблемы, это проекция моих проблем на на вашей ситуации я такие видео это конечно плохая ситуация то есть нужно отстраниться в этот момент у меня нет своего мнения нет своей оценки нет вот вы мне там рассказываете, вот я хочу то сделать, то сделать. Я не думаю, это хорошо или плохо, или правильно, или это честно, или нечестно, или я хочу обмануть своего компаньона. Ну, не вопрос, разложил, да, у тебя получится. Нет, у тебя не получится. У меня нет моральной оценки вашего поступка. Это очень важно. Если я только позволю себе думать, ну как это можно обмануть компаньона? Как это? Или, о, правильно, надо обмануть, это, ой, он там плохой. там. Все, я уже не могу работать. Я эмоционально вовлекся в этот процесс. И я утратил объективность. Все, выпал с работы. Понятно. Сергей, ну, наверное, у -у. в рамках нашей передачи последний вопрос. Скажите, а, Ну, у вас каждый день, на самом деле, или люди, или клиенты, или работа, так или иначе, это ваша жизнь, это понятно. Скажите, вы просыпаетесь. Вот кто-то, есть рекомендации. Человек, засыпая, должен, там, скажем, там, обратиться к Богу, человек проснуться, должен поблагодарить Бога и так далее. А делаете ли вы вот, какую-то для себя медитацию, как день? Как настраиваетесь ли вы на день? Нет. Нет. Я обладаю свойством. Я думал, что все люди такие. Потом выяснилось, что нет, далеко не все такие люди. Я открываю глаза, и я в этот момент готов к подвигам. То есть мой разум проснулся, мое тело проснулось, я соображаю, я все понимаю, я даю что что я делаю и так далее. У меня есть брат, вот далеко даже не надо ходить. А, вот, это вот, который вел статистику, я помню. Да, который вот ты его разбудил, и он еще 40 минут броет по комнате, и ты ему что-то говоришь, он тебе кивает, отвечает, а потом через два часа ты его спрашиваешь, а он не помнит ни единого слова, что ты с ним беседовал. То есть разум не проснулся, то есть требуется какое-то время, пока еще этот движок прогреется и заработает. Вот. Поэтому я не делал никакой специальной медитации на день. Ну вечером я думаю над тем, что у меня было, что я делал. Я пишу план, но это нельзя назвать медитацией или там какой-то специальной настройкой. Нет, ну это я к тому, что... Ну, такая бывает действительно за ночь, мы перезаряжаем наши, скажем, энергетические батареи. И иногда бывает это какие-то климатические условия, иногда бывает просто самочувствие физическое. И вы просыпаетесь. Я... И тогда уже как бы... Нет, я, я занимаюсь энергетическими практиками просто для того, чтобы быть в тонусе, быть в форме. Потому что ну, это энергетическая работа. Когда ты работаешь с картами. Да, ну это понятно. А психологическая настройка, именно вот то, что мы говорите, вот этот прорыв, который вот вы сейчас делаете, который а, как человек... Это не психологическая настройка. Нет? А что это? Это технология. Это просто технология. Вот как э, вы делаете свое радио, у вас есть технологический процесс. Вам нужно включить, там, поставить запись, по поставить музыку. Ну, то есть какой-то технологический процесс. Вот это точно такой же технологический процесс. В нем нет ничего сверхсекретного, особенного, такого, что там надо 10 лет медитировать на алмазный пупок и только потом ты будешь что-то это получаться. Нет, этому легко научиться, легко обучить и э, получаются хорошие результаты. Реально это просто отработка технологического процесса. Я понял. Ну хорошо, хорошо. Тогда, наверное, эту программу нам надо будет уже завершить. Время подходит, подошло у нас к концу. И я хотел поблагодарить Сергея Савченко, руководителя Русской школы Таро более чем с 25-летним стажем за очень интересную программу, как всегда. Ну и хочу предупредить, потому что вот выяснилось, что в следующую среду мы в эфир не выходим, Сергей. Сергей уезжает в командировку, а мы встретимся через. Получается уже через две недели ну, А эта программа в скором будущем Появится на нашем канале YouTube и Facebook И вы можете ее просмотреть Это для тех, кто не успел сегодня подключиться К нашему а, каналу Это а, интернет-портал Радиоцентра SunGates SunGatesRadio.com И а, Skype SunGates108 У микрофона был Майкл Мелехов а, Ну и на связи Россия Сергей Савченко. Сергей, спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания. Да, и хорошего вам остатка вечера. Ну и, конечно же, путешествия, куда вы собираетесь. Спасибо. До свидания. Да.